дамы и господа здравствуйте здравствуйте здравствуйте вот видим мы с вами делаем потихонечку мы новый бурт бурт будет заселяться весной почему весной потому что пройдет как раз период фрагментации пройдет перенимание соломы в нужную стадию ну вот бурт где-то у нас будет два два с половиной метра шириной Сейчас мы вам покажем сначала Вот у нас кучка конского с коровичем В принципе вот, вот у наши бочки Это докормочные бочки Со специальным кормом Ну а вот непосредственно Уже у нас сам Идет сам Борт уже с червем Уже с готовым червем Вот видим Сейчас мы положили сюда много тюков для утепления почему для утепления потому что первоначальная солома села а слой должен быть минимум 40 50 сантиметров сейчас мы будем досыпать соломку сейчас будем разрезать и досыпать сегодня у нас 22 ноября 22, да. посмотрим что у нас здесь червячок да, червячок есть у нас Он убегает работает видим червячок есть видим червячок вверху О, вот даже есть ну кстати я вам скажу крупный червячок О, я вам скажу червячок крупный весь вверху видим крупные особи Так, хорошо. Не будем беспокоить червя пока. Будем его утеплять. Так, как видим, слому распушили. Теперь у нас червячок будет полностью в тепле. Сломку мы распушили. Слома даст нам влага раз. Температуру будет удержать два. И я вам скажу, что Слева подкормка у меня специально остается для того, чтобы черечку был свежий корм, который будет прогреваться по весне. А таким образом, ребята, я уже пятый год сохраняю своего червя. Как видим, он большая куча. Тоже соломка, бочки. И плюс сделаю вот... Бурт, новый бурт делаю, будто он очень длинный, где-то метров под семьдесят. Ну, все, когда сделаю, я вам сниму. Покажу. Спасибо за внимание. Подписываемся на канал, не стесняемся.